Виктор Лановенко «Покуда хватит дыхания» Я разожгла горелку и начала вырезать поврежденную обшивку на рубке тральщика. Вокруг расползался едкий запах карбида. Мама говорит, что у меня все волосы пропитались этой гадостью, а мне ничего, нравится, и вообще работа что надо. За ней все плохое забывается – Надену черные очки и ничего не вижу вокруг, только огонек на кончике горелки и оплавленную дорожку металла. Да еще кислый запах карбида и шипенье горелки. Вот и все, с чем я имею дело, целую смену. Только я ушла с головой в работу, как завыли сирены. Воздушная тревога. Я сняла черные очки и увидела, как две малярши из слесарь, что работали внутри корабля, сбегают по деревянным сходням на берег. Я тут же выключила горелку и уже хотела побежать следом, но вспомнила наказ мастера – беречь шланги. Пока я сворачивала шланги в бухту, пока взваливала их на плечо, раздался гул бомбардировщика – я осторожно спустилась по шатким сходням и направилась в сторону литейного цеха, где находилось бомбоубежище. Попыталась бежать, но колени у меня подгибались, а в животе что-то начало дергаться и дрожать. Может, это моя душа металась от страха, норовила выскочить из тела и забиться в любую щель». Гул самолетов нарастал, заставлял прижиматься к земле. Мне бы сейчас скинуть шланги на землю и рвануть со всех ног. Но страх перед начальством заставлял упираться и тащить дальше эти проклятые шланги. Вскоре затарахтели зенитки. Начали бухать пушки на борту крейсера «Червона Украина», что стоял напротив завода рядом с графской пристанью. А когда падали бомбы, мне казалось, что земной шар разлетается на куски. Взрывные волны докатывались до меня, толкали в стороны. Мои ноги заплетались, но я продолжала топать в сторону бомбоубежища. Шаг за шагом. Потом не выдержала. Залезла в какую-то яму, наверное, в воронку. Свернулась калачиком и накрыла голову кольцами шланга. Крепко сомкнула веки, аж виски начала ломить. Лежала и слушала всем телом, как подо мной подпрыгивает земля. Вдруг так бабахнуло, что я оглохла и ослепла. А когда разлепила глаза и высунула голову из воронки, то увидела облако желтой пыли. Я хотела разглядеть стены литейного цеха, но они куда-то исчезли. Из земли торчала разрушенная плавильная печь, а железные чушки были сметены, как мусор, в проем между бетонными опорами. Я обернулась над центром города, до самого неба поднималась сизая гарь.